Добрый день, дорогие друзья, рад приветствовать гостей и наших постоянных зрителей на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами, как всегда, Вячеслав Дергачев. И сегодня я хочу рассказать вам, ну, просто новости, которых ну, нету в Сочи. А дома ну, самые дешевые, я скажу, что по Сочи это самые дешевые. Можно приобрести дом а в ипотеку даже. Что очень странно На самом деле Чтобы вы понимали Вот сзади меня стоит дом Площадью 114 квадратов И за наличку Люди его купили уже правда на той неделе За 7,5 миллионов Посмотрите Какие у него видовые характеристики К сожалению внутрь мы не сможем С вами попасть Но для тех кто хотел Приобрести недвижимость в Сочи Особенно дом вот, а, у кого есть свой автомобиль а, можно в ипотеку можно за наличку а, у нас есть а, соглашение с компанией не буду говорить в эфире нельзя но есть такие правила а, ну, чтобы не было а, вз с рекламы поэтому звоните пишите номер сами видите на экране звоните все расскажем подрядная организация которая готова возвести вам в течение а, нескольких месяцев вот такой дом за семь с половиной миллионов а, с участком с разрешением с участком с геодезией с коммуникациями если нужно дешевле можно взять и дешевле чтобы вы понимали дома от 42 метров за четыре с половиной миллиона до да, это не сказка, это есть. Мы нашли такую подрядную организацию, которая делает не кракасные дома, а металлоконструкции, заполненные бетоном на полноценной подушке. Если геодезия требует, то и делается сваи. Вот. вот такие дома двухэтажные, одноэтажные. Любой проектировки от 4,5 миллионов существуют. Вот. вот с такими обалденными характеристиками. Пожалуйста. Сочи и дома вашей мечты от 4,5 миллионов. Звоните, пишите. С вами был Вячеслав. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, еще раз повторюсь. Купить дом в Сочи за 4,5 миллиона это реальность. До скорой встречи.